Дорогие друзья! Всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы и партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Вопрос следующий. У подписчика сложная финансовая ситуация, у него есть задолженность перед банком, но при этом он нашел какое-то имущество на торгах, которое он может купить, там, перепродать и заработать хорошие деньги на данной сделке. Но как быть, да, если у нас есть долг перед банком и мы не можем участвовать в торгах? Первое, как только у вас возникают какие-то финансовые проблемы и вы, у вас есть задолженность перед какими-то организациями, например банк вы должны сразу обратиться в эту организацию, то есть в нашем случае это банк, и сообщить о том, что у вас финансовые трудности. В некоторых случаях банки идут на встречу, дают вам какие-то каникулы, да, чтобы вы могли восстановиться. Я рекомендую к этой ситуации еще дополнительно подготовиться, сообщить о том, какие решения вы нашли для того, чтобы решить вашу финансовую ситуацию. Если вдруг вы попали под сокращение или вы заболели, подготовить вот эти справки, подтверждающие, что у вас изменились жизненные... Обстоятельства. Если банк идет вам навстречу отлично. Вам остается только найти клиента по тот объект, который вы нашли, и в интересах этого клиента проучаться в торгах. Эта схема идеальна для вас, потому что для вас нет необходимости вкладывать какие-то свои личные средства. Вы работаете как риэлтор, зарабатывая на комиссион. Если же какие-то средства у вас есть, вы можете приобрести этот объект на свои средства, перепродать. да, Но самое главное, вы должны до торгов быть уверены, что у вас есть несколько потенциальных клиентов. Возможно, до торгов вам стоит заключить какой-то договор с вашим потенциальным клиентом, чтобы вы знали, что приобретя объект на торгах, вы сразу же сможете его реализовать и он у вас не зависнет, да? потому что банк долго ждать не будет. Ну и последний вариант, если все же банк вам отказывает в ожидании да, решения ваших каких-то ситуаций, вы можете проучаствовать в торгах, если все же ваши средства какие-то заемные, дополнительные и так далее, вы можете обратиться к вашим коллегам, к людям, которым вы доверяете, чтобы они проучаствовали в торгах под своими документами. Ну, фактически вы будете знать, да, у вас есть договоренность с этим человеком, что управлять этим объектом будете вы. Я желаю вам успеха в разрешении вашей ситуации, чтобы вы как можно быстрее избавились от этих финансовых затруднений. Уверена, что у вас все получится. Торги – это идеальное место. Если вам нужна какая-то помощь, пишите под этим видео, мы с удовольствием вам поможем, ну, чем сможем. Не забывайте, если вы приходите в нашу команду, вы получаете до трех клиентов от нас бесплатно, плюс получаете даже финансирование на покупку объекта. Если вам Нравится то, что мы вам помогаем, если вы хотите еще задавать вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, мы всегда будем рады вам помочь. Всем отличного настроения и всем пока!